Всем привет, ребята! С вами снова я, Димас. Сегодня будем готовить такое блюдо, как макароны по-флотски. Будем использовать фарш. Вот у нас домашний, тут свинина говядина. Также будем зелень, петрушку, укрепчатый у нас будет использоваться. Вот, э, добавим томатов, приукрасим эти макароны по-флотски. Также вот э, макарошки, вот такие улитки. Масло будет использоваться, чуть специй, соль, сахар, перец. Мы добавим орегано, ну и кетчупом немножко тоже сгладим это все. Чесночка, естественно, добавим тоже. Быстренько нарежем э, наши овощи и пойдем обжаривать мясо и овощи, и уже готовить наше блюдо, такое вот простецкое сегодня. Добавим чуть маслицы, сейчас подойдем, она накалится не сильно чтобы фарш сильно не пригорал сейчас главное чтобы он раскалилась и будем обжаривать наш фарш ну вот мы закинули наш фарш и обжариваем чуть-чуть чуть, -чуть, чуть даем и закидываем лук можете все это обжарить отдельно мясо вытащить лук обжарить потом кинуть как бы как удобно ну типа будет Сокоотделение, типа, все по-разному. но мы решили вот обжарить все вместе. Сначала фарш, потом лучок. Как бы все в полевых условиях. У нас как обычно. Ну, вот смотрите, ребята, у нас фарш обжарился немножко. Калирнулся. Лучок добавляем наш. И чесночок. И продолжаем обжаривать дальше. И на сильном огне такой, чтобы лучок... Золотистый стал, отдал свои сисоки. Это первая наша добавка будет к нашим макаронам по -фотски. А второе действие это вот э, мы добавим вот, буквально щепоточку орегана или душицы просто стандартам. Чуть-чуть отойдем в Италию. Добавим масло чуть, чуть. И постоянно помешивая обжаривайте лучок. И продолжайте фарш обжаривать запах хороший получился, феснок, орегано, лук прекрасный запах дает ну вот у нас лучок тоже начинает немножко обжариваться и закинем мы томатики наши еще одно дополнение и зелень, ну зелень всегда макароны по-фотски шла любая какая там, какая есть мы тоже начинаем все томить, сейчас обжаривать помидорки начнут расходиться, уже закинем наши макарошки Блюдо готовится буквально на глазах, там полчасика. Если все ингредиенты у вас подготовлены, все очень быстро получается. Вот Добавим немножко сухого укропа, он даст такую пикантность мясу. Ну, укроп как бы на любителей, но он очень приятный такой вкус дает. Также добавим а, перец молотый. Я добавлю белый, нестандартный вариант, но чуть добавлю. маслице дадим и щепотку буквально копченой паприки э, сладкой придаст тоже аромат я добавлять люблю во все блюда с чуть-чуть сахара он тоже свою пикантность дает и заодно карамелизует наше блюдо дает более яркий цвет такой за счет сахара плавится тает и дает свой горелый такой привкус аромат любому блюду, особенно если вы жарите на открытом огне все очень потрясающе получается на нашем приобретает симпатичный цвет такой вот оттенок чуть отходим от классики, но приятно получается также добавлю самого дешевого простецкого краснодарского кетчупа кто знает, только такой был в советском союзе, либо баночка Прям вот чайную ложку. Тоже даст свой такой вот свое воспоминание к вкусу. Добавят какие-то нотки. Раньше без этого китчика никуда. Вот этих именно баночках пластмассовых. Отечественные производства. Вот помидорки наши растворяются. И вот сейчас мы макарошки закинем уже. И будем заливать водой. Мы не, будем, не стали варить отдельно, все доведем в казане. Как бы чтобы не пачкать посуду там и все решили так сделать такие макарошки у нас улитка ну разные названия тут у них номера в зависимости от компании какие-то ну достаточно крупные в Советском Союзе были рожки разные вот высыпаем полкило у нас тут твердое зерно сейчас чуть помешаем чтобы они обжарились так сказать Чуть себя забрали запахи и ароматы. И у нас тут написано, альденты. научились у нас итальянским словам производители, 9 минут. Обычные макароны по стандартному советскому ГОСТу, разваренные 11 минут. Мы будем варить минут 7, так как мы снимем, и они в казане по-любому дойдут, а то и меньше, чтобы у нас супер альдента получилось. Ну все, вот заливаем наши макарошки водичкой. Так, чтобы вот они немножко скрывались только, начинали скрываться, опять же размешаем. Медный-медный огонь у нас, и они сейчас дойдут за счет инерции казана. Будут вот отличные по-флотски макарошки. И доведем до вкуса, если что, досолим потом. Все, накрываем крышкой, ждем 7 минуточек. А, ну вот, смотрите, мы немножко подзабыли про наши макарошки. Прошло, как, не как я предупреждал, 7 минут. Но тут вообще у нас не было углей. Я все разгреб. Мы с оператором просто отходили. И очень красиво так получилось. Вся вода впиталась. И макарошки получились супер. Вот прям. Чуть переваренные, чем Альдента. Ну, очень вкусно. Соли не хватает, сразу говорю. Мы добавим, как я обещал, чуть сальцы. И это все дело перемешаем, естественно. Смотрите, они даже немножко там и с бульончиком даже немножко поджарились смотрите как классно вот это я понимаю вообще бомбические макароны как бы мы готовим не на сковородке а именно на казане за счет ее инерции Но ну, я помню в детстве <свят> всегда были макарошки переваренные о чем я вас предупреждал ну друзья смотрите что у нас получилось мне кажется прекрасные макарошки такие красивые в казане они изумительно получились очень даже это рекомендую сделать, попробовать, чем в сковородке. Они тут хорошо доходят и прекрасно себя чувствуют. Может быть, такие макароны мы купили, они такие прям жестенькие. Может быть, научились у нас макароны наконец-то делать. Mm -hmm. Ребята, вкусные макароны реально по флоске. Мы добавили свои несколько изюминок в это блюдо. Дабы придать ему более яркий вкус, цвет. В любых условиях, на скорую руку, это идеальное блюдо. Пробуйте, готовьте вот такие прекрасные макарошки, которые мы сегодня для вас сделали. Всем приятного аппетита, с вами был Димас, оператор Антон, и вся банда Кус Браза Кухс. Увидимся в на нашем канале, пока-пока.